Всем привет! Добро пожаловать на канал сеньоре Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами начнем разбирать модопотенсиаль. Модопотенциаль это условное наклонение, да, то есть которое обозначает какое-то вероятное возможное действие в прошлом, настоящем и в будущем. Да, то есть как бы мы бы сказали с частичкой бы. Да, я бы купил, я бы пошел, я бы сходил. Мы начнем сегодня с вами проходить потенциаль симпли, то есть простое условное наклонение. Есть несколько форм условных наклонений в испанском языке, но сегодня мы с вами перейдем к потенциаль. simple, простое условное наклонение. Potencial симпли используется в трех случаях. Первый, чтобы обозначить желание, желаемое или вероятное действие да, в настоящем прошедшем и будущем времени. Например, завтра у меня много времени, и я бы почитал книгу, да, я бы сходил туда-то, там, Ирия, да, там, куда-нибудь. Второе, чтобы придать просьбе оттенок вежливости, не могли бы вы, пожалуйста, да, ну, еще используется также при согласовании времен, но до этого нам еще с вами нужно дойти. И теперь, как образуется у нас это наклонение, да, мы просто глагол. Добавляем к инфинитиву, я имею в виду, да? К инфинитиву добавляем окончание потенциаль симпли. Самое важное, что тут уже окончания не зависят от спряжения. То есть первое спряжение, такие же окончания, как и второе, третье, да? Самое важное, мы не убираем ни R, ни ir, а добавляем к основе. То есть, когда мы говорим про себя, мы добавляем и я, а тебе и яс. Эль, эя, у и я. Nosotros, nosotras, íamos, vosotros, vosotros, мы, y ellos, ellas, ustedes, ian. мы, мы, мы, hablar. мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, hablaría, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, Глагол на Р. Er. Oh, да, на er. первом возьмем глагол beber, пить. да. бебериас, она, ут ⁇ ella, usted. мы, nosotros, nosotros, nosotros. мы, vosotros, vosotras. мы, мы, ellos, ellos, ustedes, мы, И теперь на ir. Например, пример, да? Конечно. В этом случае у нас тоже есть исключения, но мы с вами о них поговорим в следующих видео. А пока выучим им, как спрягается это наклонение. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, если у вас есть вопросы, задавайте в комментарии и не забывайте заходить на мою страничку www.senioratati.com, где вы найдете много полезной информации про испанский язык, про Испанию и не забывайте подписываться на мой инстаграм.